Всем привет! Все, наверное, уже знают, слышали, видели пост о том, что с 1 по 31 декабря проходит новогодняя благотворительная акция в поддержку Можайского приюта для бездомных животных. Акция так называется. Держи пять! Спасибо всем, кто уже успел откликнуться, ребята, вы большие молодцы, поэтому я призываю вообще жителей Москвы, Московской области, да что там, жители нашей сенеобъятной родины, подключиться к этой акции и, ну, действительно, сделать одно большое очень хорошее дело, то есть Дедом Морозом себя можно чувствовать весь декабрь, девочки, кстати, могут почувствовать себя снегурочками, поэтому... Описание э, вот здесь под этим видео, читайте, там и карта приюта, и телефоны, и мне можете звонить в любое время дня и ночи, и я вам все подробно расскажу, просто э, быть другом, дай пять, и давайте сделаем одно большое, очень э, важное дело.